Представляем вашему вниманию топор пожарный с деревянной ручкой. Основное назначение пожарного топора – это расчистка путей эвакуации. Поэтому пожарный топор – один из инструментов, обязательное присутствие которого на пожарном щите обусловлено требованиями пожарной безопасности. Размещается топор на специальных пожарных щитах или стендах и всегда должен оставаться доступным на случай, если возникнет необходимость его применить.